Всем привет ребята, сегодня едем в такой прудик, хотим магнитами, ну я прибор с собой еще взял, мини -лап 705, хотим проверить что в пруду лежит и заодно еще вокруг прудика походить поискать железо в траве, пока трава зеленка не пошла, он листики еще только распускаются. Сейчас, что найдем то вам и покажем вот такой вот водоемчик небольшой просто думаем походить здесь покидать Посмотрите. что тут интересно есть проверить Посмотрите. посмотреть да вот тут два селезня плавает Это что? А, бетон, бетон. Ну вот покидать магнит здесь. Но... Да, магнит. Кабина он валяется, можно попробовать ее. Ну ее как ее надо резать? Мы, ее так не, запихнем, ее бы... не запихнуть конечно. Конечно, был бы прицеп, так на прицеп бы раз. Да, да. Бы, да? Ну, ну давай магнитом поищем может да, что магнитом да. найдем. Вот кстати его уже видишь, ты прозевал Смотри, он железяка валяется. пустую А видел, я... да? Я ж подходил специально, я это корыто смотрел. Еще. А, да. ну, берем, бери тогда магнит. Я возьму сейчас магнит. Но. И вон там еще вторая дальше. А дальше я не смотрел. Ну, вон с той стороны. Надо, вросла. она, надо Вот она, так. Сейчас Вот она, лопатой. мощный магнитик ссылочку в описании оставлю приобретайте да магнитик мощный мощный мощный сейчас я пока этот попробую выкопать здесь его блин тяжело под, под кустом. попробуем еще железо Давай, кидай. привяжись к кусту кончик Первый заброс. Тут может быть столько железа, что, ого-го, как бы еще. Он в том месте может быть, допустим. раз Ну, да, конечно. Там и так уже торчит. Оно... Тут еще пруд такой, что, да? О, смотри, Вова, мы шатаемся с тобой. Вот, так ну, <laughs> Нафиг, нафиг. Утопнешь тут в этом болоте. Прорывать надо, да, это? Да, да все, что лежит, может у бережка быть. Не обязательно далеко кидать. Не цепляется, ничего. А во, смотри, что-то есть. Не нырни только туда во. Это что такое? Обогревателя От обогревателя тем, тем какой-то, да? Понятненько. Так мы интересно стоим, там снизу вода. Да? Вот видишь мы. Так, я тебе говорю, что. Стоим, кашаем. Вон там железо вещи. Ладно, кидай, что найдем, покажем. Я пойду похожу здесь, посмотрю что. О, что? Давай, все, я пошел. Попробуй здесь. Может, здесь все. Ну, а, да? Угу. А. По железу едет, да? тоже наверное кабина какая-нибудь валяется а, ее... попробую упробую. это не бочка, да? прожектор прожектор Пока. Десятка есть. Лови водолаза теперь там. Короче. Вытащили кабину с пруда. Сейчас вам покажу. Везем сразу на приемку ее. Потому При... что много места. Да, много места она занимает, но он держит там ее. До приемки 200 метров доехать. Сразу на весы, скидываем там ее. И он еще какой-то этот. Бак, батюшка. Так что Вова вам за лайк делает контент. Ставьте лайк, ребята. 120. Сейчас заодно узнаем, сколько она весит. А, да. Старинная кабина, то есть с чего она? Это от от трактора с 75 А, это от трактора, да? Я думал, какая-нибудь Ну, сотку-то, наверное, не весит. Не знаю, килограмм 80 по-любому где-то будет. Понятно. Держи его, немножко О, осталось, немного осталось еще 100 метров. Вот дорога вся такая. Едем, да. Вот уже на подъезде. 11, 11 700 тонн. Все, да. Я понял, Все, ребят, короче... Дали мы все-таки эту кабину, все получилось как, как, как, это, как по плану Барбаросса у Гитлера. Да? <связь> получилось 11.70 там отняли мусор, вместе с этим батискафом получилось, короче, 1070 рублей. 1070 рублей, насколько, ну где-то килограмм 100 вместе с О, да, ну, 100. Кабина, 100. да, Кабина, как мы и предполагали, О, весит, весит 80 килограмм, ну и бачок. Ну, короче, 100 килограмм в общем итоге получилось. Так да. да, что мы, что мы там, 10 минут ее грузили, ну, от 10 до 20 минут, и ехали минут 5. Вот получилось за полчаса мы 1080 да. тысячу, тысячу рублей, 1070. Заработали слово Вова вон, довольный. Да, нормально, за полчаса где-то заработали. Да. И хотели, поедем, не поедем просто сейчас свои, своими домашними делами заниматься. Не будем уже сегодня ничего искать. Потому что, как оно бывает, где-то повезло, а потом может и не вести сегодня целый день. Займемся домашними делами. Да, да, да, вот. Золотые слова. Так что, ребят, все, ставьте лайк, подписывайтесь на Северные Замуты, Кубацкие Замуты. И кто хочет магнит, приобрести. Ссылка будет в описании. Скажите от моего канала, вам будет скидка. Все, друзья, всем пока. Пока, ребят. Счастья, вам здоровья. Дети, если смотрят, тоже с большого. Боротырского северного здоровья. Все, всем пока